Всех приветствую, всем здравствуйте, добрый вечер. У всех витаю доброго вечера усих участники в нашей тестовой подготовочной такой недели. Я витаю, всех приветствую. Продолжаю говорить на разных языках и Старт. Я вернулась, немножко выбила. Еще раз сначала. Добрый вечер. Я вас всех дорогие друзья приветствую. Приветствую на разных языках. Кажу вам доброго вечера. Я всех витаю, люби друзья на разных мовах и тем самым продолжаю трансливать и свою позицию, которую чувствую яку вважаю вирную, истинную для себя, и разговаривать звуками сердца, которые могут понять большую количество людей на сегодняшний день. Поэтому я говорю чаще всего на русском языке, потому что география моих слушателей, подписчиков, клиентов, более больше является русскоязычной. Тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что язык не принадлежит никаким государствам. И тема, конечно, такая скользкая, сложная. Даже не понимаю, почему сегодня у меня начало эфира с, с, с, этих, с этих нюансов пошло. Ну, видимо, так нужно. Возможно, есть еще какие-то слои, отпечатки как раз на том уровне нашего сознания, которое мы с вами проживали сегодня. Да, это манипурный уровень сознания, там, где локализируется наш характер, наше эго. Там, где есть еще какие-то слои причины для борьбы, войны, и сопротивления. наверное. Наверное, дело в этом. Тем не менее, мы сегодня с вами собрались для того, чтобы раз увидеться, попрактиковать, продолжать знакомиться с проектом People и командой, которая наполняет, наполняет нашу структуру. И сегодня вас ждет приятнейшая беседа с одной из любимых мной глубоко уважаемых участниц нашего проекта, менторов, кураторов. И опять, опять буду говорить эту фразу моей космической сестры. Зовут ее Наталья Возненко. И она является харьковчан... харьковчанкой да? Хирсончанкой. Хирсончанкой. Сейчас Наташа живет находится в Херсоне, это самая настоящая берегиня этого региона. Необычная женщина, сама по себе похожа на подсолнух солнышко и снаружи, и внутри, и со всех разных сторон. Свою всю многогранность, разносторонность, она вам сама проявит. Я буду только таким легким интервью... Сегодня я что-то много заикаюсь интервьюирующим человеком честно вам скажу день прошел так интересно в напряжении живу вместе с вами все что предлагается в нашем пространстве практики никогда не проходит мимо меня и действительно есть наблюдения. И за день про Успеваю прожить несколько моментов саморефлексии и разных-разных поднимающихся интересных таких состояний и ситуаций. Вот, например, из юморного сегодня я сняла свою с собой же постиранную курточку и достала из кармана выстиранные 100 гривен. <смех> Такие чи чистенькие, светящиеся. И, в общем-то, получила от Клюшишки Леренко, с которой мы сейчас в одном доме живем, такой юморной комментарий. Ну что, заверуха нашла. Отмытые деньги. И я так заулупалась, потому что в том числе о деньгах и сегодняшний день. Потому что огненная стихия, огненная энергия – это о деньгах. Да, вот утром на сатсанге я как-то не упомянула эту, эту грань, эту часть этой стихии, но в целом огонь это об изобилии, о процветании, о финансах, о доходах, о, ну, о богатстве, таком, знаете, материальной форме богатства, это в том числе и о власти, о статусах у разных таких положениях социальных положениях поэтому если у вас были какие-то события сегодня связанные с этими темами тоже не забудьте обратить на это внимание вот я это говорю тем кто пристально двигается да и усердно реализовывать те предложенные нами инструменты, которые, появляются в этом пространстве с самого утра. да, То есть сегодня мы работали с помощью наблюдения за стихией огонь, огня в своей жизни. И, в общем-то, да, я вот сегодня наблюдала, созерцала отмытые, чистые, да, вот деньги. Деньги. Очень интересно было соединяться с этой шуткой, потому что я вот даже свой кошелек положила в отдельную такую ячейку, где у меня лежат, лежит ангельская карточка. Ну, говорю, ну что ж, прекрасно, сегодня эгрегор денег был ну, как-то вот случайно отмыт и чистеньким положу-ка я тебя купюра к ангельским измерениям поулыбалась и пошла наблюдать, как же будет распаковываться этот опыт. Так и живем, друзья. То есть ничего не упускаем, за всем наблюдаем, все имеет значение, нет ничего абсолютно, что с нами происходит лишнего случайного, в том числе даже, в общем-то, и встречи, и, и, и медитации, и даже вот наши эфиры, знакомства с менторами тоже случайно-не случайные попадают на, на прямо таки правильные дни для каждого, потому что как раз Наталья Вазненко является одной из, ну вот в моем пространстве на тему, в том числе, огненной стихии, хоть, несмотря на то, что она очень любит воду, море и в целом ассоциирует, и, может быть, сама даже об этом расскажет себя больше с этой вибрацией, но мы-то видим, но мы-то видим. Солнечный Херсон, земля персиков, арбузов и большого количества тепла, она не, не могла пригреть другой души в качестве берегини, чем вот та, которая является реально изобильной, щедрой, и пропускающий через себя такой невероятный поток именно этой стихии. Поэтому я тоже и даже этому совпадению улыбаюсь, потому что они сами выбирали себе дни. И ну, это не было как бы как-то... Я имею в виду, наши менторы сами выбирали, в какой день они будут готовы со мной э, побыть в диалоге. Но даже это тоже, в общем-то, очень красивом сильном унисоне с пространством и временем вам того же желаю друзья всегда быть в наблюдении в таком немножко со стороны созерцания к своей жизни и тогда не, не будет потребности сильно напрягаться создавая какие-то какие-то искусственные условия для для практик в жизни, потому что жизнь ⁇ это самая крут, крутая практика, и все ее оттенки, они могут быть превращены нами через вот, вот этот способ глубокого созерцания, умения да, вот быть присутствовать в моменте в интереснейшее приключение. Ну что ж, медитация, расскажу еще о ней. Сегодня у нас после беседы с Натальей Возненко будет медитация. И мы с вами уберем преграды, которые содержит, еще содержит, пока что содержит наше энергоинформационное духовное начало. Скажу так, ну, в общем-то, наш, наш самый высший аспект, который приближается к святости. Очень часто между эт этой проекцией нас и измерением огненного пространства, которое отвечает за деньги, за процветание, за здоровье, за страсть, за силу и... Это целый длинный список, да? вот утром я больше вам озвучивала разных эпитетов. Очень часто бывает внутри наших систем такой легкий конфликт. У некоторых легкий, у некоторых и нелегкий, а прямо такие в размере целой пропасти. То есть, в какой-то степени между нашим духовным началом и нашим материальным началом у некоторых людей есть ну, действительно борьба. И это тоже один из типов войны и, или, в общем-то, не мира. Каждый день я стараюсь вам показать разные оттенки внутренней войны, которая, которая может нас касаться. Да, вот через даже работу со стихиями мы можем научаться находить эти типы нестыковки. Не на уровне своего сознания. Так вот, сегодня я вам предлагаю такую медитацию. Это будет достаточно динамичная медитация. Каждый вечер у нас это динамичная медитация. Почему она называется динамичная? Потому что мы используем движение, дыхание и э, определенное положение э, тела. Ну, плюс еще даже звучание иногда, когда присоединяем э, мантры. Сегодня эта динамичная медитация будет действительно динамичной. И в контексте, в том числе, того, что мы общаться будем сегодня с самой настоящей берегиней Херсонщины, Херсона. А сейчас на этой территории есть достаточно большое количество накопленного такого эгрегориального гнева. Поэтому мы с вами будем делать медитацию, которая уберет... Вот, вот, вот этот конфликт, называется она медитация усмирения эго, и действительно она помогает реализовать баланс между нашим внутренним мудрецом, нашей внутренней такой святошей, нашим внутренним ангелом и нашим внутренним хозяином, внутренним купцом, внутренним таким делком, да, вот предпринимателем, можно так его назвать. То есть я не говорю демоном там или, как вы видите, чем-то темным нет. Но как-то вот сложилась в последние тысячи, там, несколько тысяч лет у нас на Земле ситуация, что святость долгое время считалась в общем-то, высокого ранга, если она сопряжается с бедностью. Мы категорически не согласны с этим утверждением. В новом времени абсолютно легко это проявлять и доказывать, потому что божественность истинная, аристократичность истинная такая, знаете... Такая, в общем-то, проявленная интеллигентность и величественность. Вот сегодня вы с одной из таких носителей познакомитесь. Прям вот скоро-скоро, парочка минут с Натальей Возненко, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что в нем прекрасно все. Не может этот человек быть беден душой, духом и при этом богатым материально, не может он быть виден материально при этом транслировать богатство души и духа. Он великолепен своей всецелой гармонии и балансе. Вот такая у нас сегодня будет и медитация. Соответственно, растворим то, что препятствует этому случиться в вашей жизни. да И уберем некий, некий шлейф борьбы, в том числе на эту тему. И встречайте я приглашаю к себе присоединиться Наталью Возненко нашего со-тренера, ментора, куратора, мою любимейшую еще одну космическую сестру. Наташенька, включай свой микрофон, включай свое видео. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Приветствую Нет. вас, сестрички мои. О, так, я отдаю тебе микрофончик. расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты, и, и как ты докатилась до такой жизни, как оказалось в проекте People, и что ты здесь вместе с нами всеми делаешь, и как там Херсон, вот, все. Так, ну, приветствую вас, мои любимые команда People, мой любимый сердечный учитель Ришка. Очень благодарю тебя за эту возможность быть частью твоей команды и быть частью этого проекта. Я здесь по доброй воле и очень рада проявляться, вот этой возможности самой проявиться в этом поле пространстве. Зовут меня Наталья Возненко, мне 51 год, родилась в Херсоне, живу в Херсоне и люблю с каждым годом этот край и город все больше и больше. И это не просто слова, потому что раньше это было все неосознанно. Попадая за границу, я никогда не, не испытывала желания остаться. Насколько бы красивой не была Европа или вот потом позже Америка. Все равно как-то тянула в родные края, потому что ну, здесь все настолько органично. Здесь есть все, абсолютно все, все ресурсы, все стихии. И наша область – это одна из ну, уникальнейших жемчужин вообще Украины, потому что и моря, и реки, и озера, и леса, и даже пустыни, единственное, во всей Европе, тоже у нас. Вот, как я докатилась до такой жизни. Да, с Иришкой, с Аверухой познакомились мы 18.01.2018 года, когда я пришла на консультацию. Ты даже запомнила день? Да, это получилось э, случайно, потому что записана была сестричка, она не смогла в этот день, предложила мне, и я помню, как ты начала консультацию словами, эм, «А что произошло? Кто-то вроде бы другой должен быть на этом месте?» Я говорю, «Да, я тут совершенно случайно». И после такой непродолжительной паузы ты говоришь, «Да нет, не случайно». Вот так и наше с тобой знакомство, Дружба, любовь, сердечная привязанность, сердечная близость, которую уже, мне кажется, не разрушить вообще ничем. Учеба в твоей школе это в школе путь интуиции, это мое не первое обучение. Я прошла школу из Вячеслава Смирнова, долгое время была у Насти Гоголевой, знакомая уже была с Кэрол Сальтер. Вот, Но знакомство с тобой это совершенно новый этап в моей жизни. Это такой был нырок на глубину, и в то же время старт ввысь. В этом поле, в твоем, я обрела совершенно новую семью. Сестричек, ангелов, которых <laughs> я обожаю, чувствую, которые чувствуют меня, и такое впечатление, что рядом со мной просто вот каждую минуту, каждое мгновением. Это неприятное мероприятие. Ты у нас еще кто? Ты у нас я кто? Вообще... <смех> ну, ты знаешь, я... До 2019 -го года мне было легко отвечать на этот вопрос, потому что я была преподавателем университета, кандидатом психологических наук, доктором наук, да, автор... Такая с... семья публикаций, автор трех учебников... <смех> Вот, заведовала кафедрой одного из самых престижных факультетов Университета национального в Херсоне. Да, это все было до 2019 года. Завершился этот этап в моей жизни, и я совершенно с легкой душой ушла, оставив там друзей, коллег, с которыми тоже в хороших очень отношениях, и вошла в новый этап своей жизни. На вопрос, кто я сейчас, мне всегда, по сей день, очень непросто отвечать, хотя я все больше осознаю себя энергоинформационным целителем. Именно энергоинформационным целителем, вкладывая в этот термин понятие целостности. То есть свою задачу на сегодня я вижу, одну из задач, на сегодня я вижу в том, чтобы помогать людям приходить к целостности. Я сама еще иду по этому пути, я сама еще падаю, отряхиваюсь, встаю, поднимаюсь, падаю вновь. То есть это еще путь, который я собираюсь вот идти. Я понимаю, что это просто путь, нет конечной нет конечного какого-то рубежа. Но я все больше и больше люблю сам путь. Я перестала бежать к какой-то определенной цели, к какой-то картинке себя. Я просто учусь проживать каждое свое падение, каждый свой взлет, как нечто совершенно органичное, абсолютно естественное. И ты знаешь, сегодня я думала, конечно, об этом интервью, я думала, вот что мне за Беруха спросит, наверное, скажет, расскажи о себе, что я буду рассказывать. Да, действительно, когда так много всего... Даже не, даже не знаешь, чего начать. Может быть, с того, что есть у тебя кабинет, что ты приемы ведешь в Херсоне. Да? Организовывай женские встречи. Ой, боже, Наташа, столько всего. Да? строишь сейчас ретритный центр. Да, Иришка, ты знаешь, сегодня подумала, что как бы мне, наверное, хотелось начать словами, что я прежде всего очень счастливая женщина потому что осознание того, что вот я пришла сейчас в этом женском теле, нести женскую энергию, женскую красоту и ну, излучать то, что заложено природой именно в женщину, стать женщиной новой эпохи, мне бы очень хотелось вот транслировать всем своим видом, всем своей жизнью именно этот посыл, потому что... Ну, это то, к чему, мне кажется, ну, стремится наша душа, да, вот все, кто пришел в женском теле, душа хотела прожить этот опыт, это время именно в такой ипостаси. Да, я женский тренер, я веду тренинги, я веду прием на аппарате, который позволяет сделать диагностику компьютерного организма и коррекцию энергоинформационного поля, я много... Времени уделяю самообразованию, вот пошла сейчас еще в направлении психосоматики, поскольку без психосоматики невозможно решать вопросы, связанные с жизнью, с телом. Мне очень-очень-очень нравится взаимодействовать с людьми. Но еще одно направление, то есть я такой вот человек, я понимаю, что то ли потому что я водолей какой-то, не знаю, но я не могу вот как-то заниматься одной, наверное, деятельностью, много направлений, в которых очень интересно, и хочется все успеть и все попробовать. Да, с 15, 2015 года у нас есть семейный бизнес, это пансионат на берегу моря. В прошлом году мы еще взяли пляж, пробовали себя в роли арендаторов именно вообще на побережье, в чистейшем месте железного порта. У нас есть много проектов, связанных с деревьями. Тут часть больше мужа, но я тоже там активно участвую, сажаем в сады. И даже есть вот одна территория, на котором озеро настоящее расположено. Там когда-нибудь будет ну, такой вообще невероятный проект. И там тоже будет ретритный центр совершенно такого иного направления. Вот Осенью заложили действительно ретрит центр в железном порту, в нашем пансионате и есть название в Багародана. Я знаю, что он будет. Я, я уверена, в том, что он будет и обязательно мы еще его и откроем, да? Как и собирались, поэтому. Да, это Это Это Да, это Вот. Очень интересна мне тема духовного партнерства с моим мужем. Мы тридцать. 33 года вместе. А у нас есть взрослый сын, 32 года, он в Америке живет. Вот, и тема духовного партнерства уже несколько лет, а, вот, ну, как бы в списке топ моих ценностей. Вот на этом пути очень много таких падений, граблей и всего. Но вчера вот буквально мой муж опять поразил меня своей мудростью. Ну, честно, это, это не сарказм, это вот... Он просто поразил своей мудростью в виде теперешней ситуации, я об этом напишу пост. И я в очередной раз просто поняла, насколько Бог меня любит вообще со всех сторон. Основная такая э, экспертная твоя... Фишка, твоя суперсила, какая со всего многообразия тем, которые которым ты касалась? Это физическое здоровье, или это саморазвитие, или это духовный рост, или это отношения? Знаешь, Ириша, когда, когда я изучала коучинг, мне проводили сессию, и я увиделась, и когда меня попросили вот увидеть себя в будущем, я увидела себя, знаешь, как вот Айболитом, сидящим спиной к дереву. Вот mm -hmm. ну, Айболит – это у меня такая была иллюстрация в книжке. <laughs> я вот сижу спиной к дереву, и ко мне идут люди. И mm -hmm. кому-то я… Люди разные, мужчины, женщины, дети, парами, поодиночке, с детьми на руках. И кому-то я обнимаю, кому-то я что-то говорю кто-то садится рядом, кому-то я что-то глажу, трогаю, ну, в общем, как-то и на вопрос того, кто меня вел в этой сессии, а, так что ты делаешь? Я говорю, я исцеляю. А говорят, а как ты исцеляешь? Я говорю, не знаю, разными способами. И потом следующая моя была фраза, такое удивление, ну, почему-то они все уходят. То есть я поняла, что люди как бы на какое-то время приходят ко мне, находятся в моем пространстве, берут что-то и уходят от меня, как бы уже ну, вот идут в свою жизнь. И мне кажется, вот все свои проекты я хочу строить по вот этому принципу, когда стать проводником просто, не я, но а через меня, чтобы шло каждому человеку то, что ему нужно. Кому-то физическое здоровье, потому что я знаю очень много телесных практик, телесно ориентированной терапии нам преподавали, сакральную а, терапию, даже снова остеопатии, то есть я, ну, я вот это, в этом тоже там себя чувствую отчасти экспертом. И вот а, дать каждому, стать проводником для каждого именно того, а, что нужно ему, вот в этом бы я, наверное, как-то обозначала свою миссию. А инструменты ну, мне все нравятся, я не могу выделить что-то одно. Очень нравится творчество, иду следом за нашей Анечкой, Камень в сакральную геометрию меня понесло, понесло куда-то опять. Ну вот так Потому что это длиною жизнь, да, путь самопознания. В принципе, все мы здесь для этой цели. Ну другими словами, если так подвести черту, ну что сказать, учитель, мастер, целитель, поэтому выбирать какую-то экспертную тему. Да, как вчера говорила Елена, по просьбе мужа, маркетолога, как бы ни старалась, мне не получится. Исцеление присутствием. И, и так оно и есть. Ты вспоминала о том, что сын у тебя взрослый, что он в Америке. Расскажи свою историю, как ты встретилась с войной. Это же уникально на самом деле. Да, мы... А... Возвращались из Америки, были в гостях у сына, причем поездка с декабря вот перенеслась на эти даты, совершенно случайно в кавычках. 23 февраля мы приземлились в Борисполе, там стояла наша машина, и мы в нее прыгнули с мужем и поехали в направлении Херсона, чтобы преодолеть часть расстояния. Остановились на ночлег в Крапивницком. Вот, и были очень уставшие, по итогу почти двое суток не спали, а, там и разница времени, вот, и утром, от кого я узнала эту новость, это была мама моя, мамочка, на телефоне беззвучно увидела, вот бежит надпись «Мамчик», я беру трубку, и она мне говорит «Доченька, где бы война началась, Борисполь разбомбили, я помню. Вот это состояние, ну, потребовалось несколько часов, мы уже были, в, ну, мы прыгнули в машину, не буду углубляться в подробности, мы ехали в сторону Херсона, мчались, На встречу был караван машины, было такое впечатление, что в Херсон едем только мы, вот, и... Да, и пока уже на подъезде к Херсону я обзвонила своих, все собрались в нашем доме, сестричка родителей, и первые дни вот войны мы жили в нашем доме. На вопрос, почему бы не остались в Америке, почему бы не вернулись куда-то, почему бы, ну то есть много было почему, ответ один, если бы я и могла что-то поменять, я бы никогда не поступила иначе, никогда. Мне кажется, тяжелее всех было нашему сыну потому что он все не мог найти себе место и простить себе, что отпустил нас, когда уже что-то непонятное начиналось, и мы летели французами, и французская авиакомпания нам уже сообщила накануне, что везут нас только до Парижа. У меня был шанс остаться в Париже. Вот, но к счастью, наше авиалиния нас подхватили, вот доставили в Киев. Вот, и здесь сейчас в Херсоне... Я проживаю очень много уроков, очень богатый опыт. М -м, богатейший опыт, который я бы ни за что не смогла получить в мирное время. Вот а вчера один, у меня урок добавился, еще одна грань. А я проживаю, знаешь, что... В общем, вчера я услышала от подруги, до этого этого вообще не было в моей картине мира, вот не на, ну, на миллиметр. Я вчера услышала от подруги, что люди, которые уехали из Херсона, и вообще как бы считают, что те, кто остались, это предатели. Что мы Херсон остались... сейчас оккупирован. Херсон оккупирован с 3 марта. У нас базируются российские войска. Вот, ну, как бы вот по моей улице, ты что у меня в гостях, в конце нашей улицы в двенадцати часового. Угу. Короче, в бывшем отрезвителе -то а, тоже стоят а, войска, вот мы ездили моих бронетранспортеров и людей с автоматом. ну то есть, да, мы с 3 марта в оккупации, реально они между угу. нами, рядом. Вот. Наташа, вчера... это Украина для вас? Однозначно, Иришка, ты не поверишь. Херсон, это там... Украина. Херсон, Украина, и люди, которые были оккупированы. Люди сегодня снова вышли на митинг с флагами. Я просто даже потом только узнала, когда уже сняли мэры вез повсюду российские флаги. Люди вышли на центральную площадь. Их разогнали гранатами, слезоточивым газом. Есть жертвы. Но я преклоняюсь перед народом Херсонца Украины. Херсонцэ Украина. И, ну, тоже звучит из нашей трибуны? Бо мы очень сильные, мы очень богато можем. Да? Да. И Херсону очень повезло, что ты у него есть. Я очень много ты чувствовала, очень много чувствовала напряжение, но ты, ты знаешь и практики, и слез, и боли пропустила через свое сердце. Гуляя, гуляя своей проекцией духовной по Херсонской земле, потому что я ее полюбила благодаря ретритам на, на, вашу, на вашу красивую территорию, которую вы хра как хранители храните. И я знаю, что все будет хорошо, но осознавая вот этот факт, да, мы Украина, Херсонцы Украина, я борогиня цієї земли. Але чего ж у мене чужі? До сих пір. Надо делать дальше, да? Надо трудиться. И мы не останавливаемся. Ни за что не остановимся. Фиячим а. до конца. А что конец? Что есть конец? знаешь, вижу свободу, которая просто ну вот пространство свободы, кристальное, звенящее, чистое. И ну, до того, как напишу пост, скажу уже вам. Вчера мой муж озвучил такую мысль. Вчера у меня было такое ныряние на дно, вот, и он меня поддерживал и озвучил такую мысль: говорит: Послушай, но может быть. Те, кто сейчас, ну, россияне, вот эти солдаты, может быть, они увидят нашу жизнь, увидят наших людей, и, ну, вот они здесь уже ж находятся два месяца, по сути, и они, для них это будет образцом другой жизни, другой ментальности, другого отношения к своей, как бы, родине, к своей национальной принадлежности. И, может быть,.. Ну, вот это Игорь, который смотрел все, ну как бы был на стороне сначала очень так э, категорично, а теперь он говорит, может быть, это и есть наша миссия показать им другой сценарий совершенно... Может быть. Я думаю, может, он, знаешь, как... Да, поэтому я вижу мирное совершенно освобождение города от чужих, от тех, кому здесь место. Кто-то, если захочется остаться у нас, пусть остается и живет вместе с нами. Среди них тоже есть люди. Вот. И нам нужны будут рабочие руки и в селах, и везде, и в городе. Поэтому я вижу процветание здесь однозначно. И какое-то, вот, знаешь, духовное такое наполнение самого пространства. Твою участие в и марафоне с чистого листа и в проекте «Крылья» как групповой годовой программе. да Ты одна из четверых менторов, которые сопровождать будут наших участниц весь год. При этом мы действительно сейчас услышали реальности данной минуты, до данного мгновения. Херсон пока что оккупирован. Но тем не менее, Херсин, это Украина, и ну, ну, ну как может быть по-другому? Никак по-другому быть не может, друзья. И вот, вот вот этими и своими даже словами, и этой глубочайшей уверенностью я вас уверяю. Этот мир, он меняется, и сценарии по которым мы с вами катаемся, да, вот в этой игре перемены, трансформации мира, они просто непостижимы умом, и их очень непросто рефлексировать, анализировать, да, рационализировать даже. Но, тем не менее, вот, вот, вот такие, и вот такие мы тоже. Когда вчера говорила о том, что практикующие женщины, это в том числе и мамы четверых детей, практикующие женщины-мастера, это в том числе и кандидаты, и доценты, и те, которые прямо сейчас находятся на оккупированных территориях, они в условно-безопасном месте, в самом что ни на есть условно-небезопасном месте. Поэтому нам еще тем более никого не жалко если кто-то нам говорит о том что нет времени, не могу, не хочу не умею не получится получится получится у нас получается и у вас получится и ты знаешь твои слова вот вернее игоря, а он очень такой четкий пророк многие его слова. Как зерна, да, вон классный агроном у вас, классный. Как зерна просто в сырую землю и тут же прорастают. Мне тоже резонирует, что... Да, я честно скажу сейчас такую легкую, немножко инсайдерскую информацию из, из пространства энергоинформационного поля. Я видела, каким образом будет реализовываться обратная игра, как она будет выворачиваться против тех, кто принес разрушение. И, по сути, эта игра будет разворачиваться руками собственных войск и солдат. Поэтому вы сейчас, видимо, тоже часть маленьких рефлексией на эту тему, потому что, по сути, волны повстанцев из своих, в том числе и тех, которые называются сейчас еще временно оккупированными территориями под названием ДНР и ЛНР, да, вот, они и понесут в какой-то степени силы разрушения назад, туда, откуда. Да, они пришли вот но это уже как говорится не нашего ума дело за этими процессами следят кураторы хранители кармы в том числе хранители и кураторы регионов региональных балансов и это очень тонкая тема очень тонкая грань на самом деле друзья честно вам скажу не может резко наступить везде ну, то, что мы называем там, безусловное счастье, безусловный мир, безусловная гармония, она не может в нашем пока что пространстве, вот этом 3D-матричном, резко наступить, пока нас с вами не появилось, проснувшихся и пробужденных, хотя бы 50% из всех людей на Земле. Поэтому все всегда ищет баланс. Система так устроена. И вот, вот такие вот мы странные получаемся люди. Вроде как и говорим о любви и умеем любить. Мы исцеляем, и мы целители. Мы несем мир, миротворцы. Мы не против войны, мы за мир. Мы не пытаемся с войной воевать. Невозможно воевать с тем, как бы победить того, кто не воюет. И вот этот легион, их там много, они реально целое, целое войско херсонских фей. Йогин. я вот сегодня узнала, что слово йогиня с хинди, давно с индийском языке, переводится как колдунья. Вот они, да. они чем угодно. И, и метлами гонят тьму <туда>, туда, откуда она пришла, и способны исцелить даже при, немножко призомбированных э, людей, у которых, тем не менее, теплится огонь огонь души и сердца. И я верю в это. Я верю. И не случайно сегодня у нас день огня. И вот ты вот такая вся солнечная, светлая, огненная, как свечка, как, как факел у нас в этом эфирном... Э, в таком чате в гостях, не в гостях, а все-таки дома, потому что мы дома. Спасибо тебе, Наталюся. Я, ну, как всегда, <радуюсь, радуюсь, восхищаюсь, люблю, обнимаю и, честно тебе скажу, никуда не девались из моей головы планы открывать Богорода. ну, дай Бог только ее, да, достроить, да доделать и привести группу женщин и сделать все так как задумано богом задумано матерью мира потому что на херсонской земле родится очень много славных детей я это видела потому что не по-другому просто бы не благословили даже на на такой проект и это конечно с одной стороны в том числе свидетельствует о том, что наши воины света, да, наши солдаты, да, вот наши, наши духовные светочи и защи, защитники, которые сейчас борются, они действительно на передовой борются за правое дело, да, они могут остаться своими телами навсегда на, именно на этой земле. И я когда об этом думаю, а когда я об этом говорю, да, вот, ну, часть человеческая, часть меня, она вот просто воет от, от, от, от ну, истерики, от боли, от непринятия, от такой... Ну, такой человеческой какой-то ну, несправедливости. И при этом ее просто тут же как, знаете, такая большая любящая мать укутывает эту часть с крылами, руками. Вот ну, вот прям вот так вот и вижу ее. И как дитя оберегает и говорит, ну, ничего не бойся, так нужно. Я обо всем позабочусь и такой план, таков план, таков путь и этих душ. И это не, не конец, а, а начало. Это не смерть, а рождение. Поэтому с днем рождения, с перерождением, Херсонщина, вы становитесь только сильнее, дружнее, и, и все будет хорошо. Очень-очень скоро. Очень-очень скоро. Этого. с Богом в практику, а, а практика нам нужна, и я думаю, что сейчас с особенной неистовой силой а, ты тоже будешь <соренять> искоренять а, с, свое эго, да, и пригласи, пожалуйста, обязательно прямо сейчас в начале медитации на орбиту своего сердца всю Херсонскую землю и всех людей, которые которые являются ее частью, у тебя есть на это и духовное право, и проводимость, в этом нет никаких сомнений, ты очень необычная. Спасибо, Иришка. Я еще буквально два слова скажу девчонкам, кто новенькие, девочки, вот сколько встречаюсь тут с подругами и говорю о себе как есть, если бы не было подготовки длиной в год. Если бы не было вот этих практик, если бы не было целого набора инструментов, которые вам Ира здесь будет давать, с вами делиться, то, наверное, бы силы духа не хватило бы. То есть вот сейчас перед эфиром я тоже делала йогу кундалини на пупочный центр. Помимо утренней обрела дополнительную уверенность, вот я перед вами. Рада, что вы все есть в пространстве в этом. Удачного всем марафона и добро пожаловать в лесу в крылья. Благодарю. До встречи. До встречи. В принципе, мы, мы не расстаемся, мы очень все друг друга чувствуем. И я вот когда рассказываю или пишу, как часто люди говорят, там самое сердце, что... Вот Начинать сразу плакать или вот просто ощущать какую-то невероятную силу отклика. Ну, это и есть, потому что пишет сердце, и с таким малым участием в этом в таких частей личности, да, вот очень мало присутствуют личностные проекции, поэтому очень хорошо ощущают люди, когда что-то из искренно, искренности соткано и на искренность нацелено. Я уверена, что вы сегодня ощутили нечто тоже подобное. Мы будем очень вам благодарны за ваши комментарии, за ваши реакции, за ваши, в общем-то, такие отклики, обратные связи, на, в том числе на наши интервью. Делитесь своим впечатлением о том, из чего состоит People, потому что все эти эфиры и это инвестирование временем служат для вас, для того, чтобы людям было легче принимать правильные решения в своей жизни, самые правильные решения. Не, не сомневаться, идти за сердцем и вот, вот, вот этому научиться, этой, этой легкости, потому что нам всем нужно... Уметь уже на сегодняшний день действительно больше доверять тому, что есть интуитивным внутри нас и не сомневаться в этом ни на секунду, невзирая на все свои объективные, рациональные образования и опыты, регалии, до додолжности и, и так далее. Как говорил один из великих педагогов современности, описывая страшные времена, связанные с нацизмом во Второй мировой войне, я видел образованных медиков, которые готовили маленьких детей к камере, где их ждала смерть. Я видел классных учителей, которые формировали пропагандистские лозунги для того, чтобы зомбировать народ. Образование не дает нам гарантий на то, что с нами все ок. А человечность, наша душевность, наша интуитивность всегда даст нам самые лучшие опоры и дает самые самые глубокие и самые большие надежные гарантии, что с нами все ок. Поэтому, дорогие друзья, не останавливайтесь в своем развитии, всегда помните, что каждая, каждая попытка что-то изучить в новом времени должна быть поддержана нашей интуитивной реакцией на какой-то интерес. И соответственно, когда душа зовет сердце, уговаривает, а мозг говорит, что не время, чего-то не хватает, не справлюсь, там нет денег, это непонятное, меня не поддерживают близкие и так далее. Что здесь можно еще добавить? Я не, я не заставляю, я не уговариваю, я не рекламирую что-то, что, -то, что Хотелось бы, знаете, как бы догнать всех подряд и, и втюхать. А действительно искренне желаю того, чтобы истинные знания добрались к большему количеству людей, семей, стран. Да, и могли не как вирус насильственно распространяться, когда его нужно там через уколы какие-то колоть или петиции писать или лекции снимать лозунги а чтобы молча глядя друг другу в глаза мы могли передать ничего не произнося просто через свое присутствие простоту простоту это у нас получается с помощью творчества мы это уже умеем мы чувствуем музыку мы чувствуем если у нас наработан этот сенсор что излучают картины? Мы чувствуем уже даже тексты. Мы чувствуем сердцами начинаем порой плакать, да, а слезы это кровь нашей души от просто созерцания чего-то присутствия. И хорошо это или плохо? Это просто факт. Быть чувственным. Это доказательство того, что мы живые. Ну что ж, давайте возвращать себе способность быть живее всех живых. Приготовьтесь к медитации, динамичной медитации, можно сказать, очень динамичной. И если внутри нас с вами было нечто или есть еще нечто, что стремиться подоказывать, повоевать и поотвоевывать свои границы, свои территории, свои какие-то позиции, свои посты, свои должности, свои дома. Вот прямо сейчас и сегодня отдайтесь этой неистовой вибрации, этому призыву с полной силой, потому что целительное пространство, на нас сейчас больше ста человек находится в поле, дает невероятную эффективность и результативность. И то, что мы, мы с вами поодиночке могли пытаться в себе растворить там, годами, да, 3-4 года можно быть в практике личной, собираясь сотнями, тысячами, мы способны реализовывать за 3-4 дня и я уже, в общем-то, надеюсь, искренне надеюсь, что вот эту квантовую физику вы уже уяснили, поэтому с большой радостью и жгучим внутренним откликом на целительные приглашения да, будете с большей охотой приходить и знать вот эту вот силу и мощь и ценность данной инвестиции своего времени. Все как всегда из часового эфира меньше всего занимает медитация, все остальное наша с вами сонастройка и выход мозга на вибрационную частоту, которая будет хотя бы хотя бы в общем то в гамма диапазоне, а не в нашем обычном вот таком. Но благодаря именно этой медитации сегодня мы с вами покачаемся на качельках разных диапазонов, которые способен наш огненный, огненный аспект нас с вами заводить, загонять и приглашать. Что мы будем делать? Смотрите, вот этот палец, большой палец считается пальцем, который символизирует собой эго. Эго, наша личность ну, другими словами я ирина у вас каждого свое имя и своя прописка на земле прописка это дата рождения я ирина рожденная 14 апреля да, вот я рождена 1983 года Вы можете прям себе проговорить гарантированно убедившись с какой конкретной частью вы сейчас намерены работать, это тоже важный нюанс. Что за эго вы приглашаете в эту практику? Вот я проговорила свое, проговорите вы себе сами свое. Я Ирина с пропиской на Земле 14 апреля 1983 года. От, от Да, ну, в общем-то, все, этого достаточно. Дальше, что мы будем делать? Нам нужно представить, что вот эти пальцы, это не просто пальцы, это кинжалы. Это кинжалы. Но не кинжалы, у которых есть металлическая основа лезвия, а кинжалы, которые выглядят как лазеры. То есть это такие, знаете, более мощные кинжалы, самые надежные, имеющие силу рассекать алмазы. Это лазеры. И вот с помощью этих кинжалов мы сейчас с вами будем очищать свое пространство, как я уже вам говорила в начале, духовно-информационного уровня, производя вот такие вот махи над своей головой, двигаясь по определенной орбите. У женщины есть два нимба. Один нимб вокруг груди от соска к соску. И еще один нимб, который все привыкли видеть у святых, да, вот на ликах рисуют. У женщин два нимба, поэтому женская, женская форма реализации этой медитации, вот, вот она вот такая, то есть происходит большой орбитальный такой круг вращения. У мужчин вот, вот, вот это, это движение вокруг груди, оно не обязательно, и мужчины делают вот так. Они более высоко держат руки, поэтому если сейчас со мной практикуют мужчины, вы руки поднимаете выше и это символизирует в том числе и раскрытие аспекта мужества вот так вот держать руки на весу женщины руки немножко ниже но при этом больше больше такая орбита да, у вас у нас с вами дальше что еще важно в этой медитации. Мы с вами будем дышать. Дыхание сложенным трубочкой ртом, вот так вот. Вот таким образом. И это будет дыхание огня, огненное дыхание. У нас сегодня работа с огненной энергией, поэтому что такое огненное дыхание? Вот эта зона солнечного сплетения, там где диафрагма. Она делает выдохи, только выдохи. То есть мы сфокусируемся своим вниманием лишь на выдохе. Вот посмотрите на меня. Вдох будет делать сама диафрагма, она так запрограммирована и в целом... Мы не можем не дышать, поэтому не нужно думать, что нужно вдыхивать, потому что будет неправильно. Посмотрите, вот как как ведет себя человек, который пытается контролировать и вдох, и выдох тоже. И он он ведет себя вот так. Чувствуете разницу? Я делаю не так. Только выдох, то есть одно движение не туда-сюда, а одно движение. Втянули, втянули. Мне бы очень хотелось, чтобы вы этому способу работы с собой научились качественно, поэтому я обращаю много внимания на, ва на важные нюансы, да, на важные детали. Ну что ж. Вот такая вот у нас сегодня с вами динамическая будет медитация. Длится она будет какое-то время, поэтому я немножко буду комментировать что-то звуком, ощущая пространство поле общее наше. Если я комментирую, вы не останавливайтесь. Не останавливайтесь ни на мгновение в этой сегодняшней медитации, потому что будет подниматься очень сильный, очень мощный поток энергии Кундалини. Он будет подниматься снизу с корней, можно сказать, так даже скажу, больше с ядра планеты, да, вот с ядра Земли, и двигаться по всей родовой системе, достигать вот этой зоны, где есть здесь и сейчас присутствие, и подниматься дальше. Поэтому может быть. Потени, может быть какое-то эмоционирование, может быть рычание, может быть такой легкий тремор рук, когда ты устаешь ими махать, и они адски болят. Не останавливайтесь, потому что мы все хотим побыстрее выйти из того одища, в котором какие-то части нашего сознания еще находятся, застряли или не нашего, а регионального, родового, но тем не менее оно все равно наше, от этого никуда не убежишь. Поэтому, дорогие, любимые участники сегодняшнего мероприятия, я в каждого из вас верю, мы все справимся. Думайте о себе самые лучшие мысли, которые только способны приходить, если вдруг вам тяжело будет. И дышите еще громче, чем максимально, насколько вы умеете громко, вам казалось, вы можете. Потому что как только становится что-то тяжело, нужно просто глубже дышать и брать больше воздуха. Воздух – это дух. Нужно просто взять больше духовной силы, и, и тогда Дух справится со всем. И э, этот наш э, фонтан огненный действительно пройдет насквозь и озарит, озарит все территории, на которых мы с вами прямо сейчас практикуем. Поэтому давайте начнем. Садимся. Садимся в позицию. И откроем поле. Складываем руки в намасте, каждый пальчик касается друг друга, спина ровная, прокручиваем свои плечи, поднимая их вверх и назад, сводим лопатки, делаем глубокий вдох вниз живота. И с выдохом осознаемся. Я есть. И еще раз вдох. И с выдохом я свет. Вдох и не с выдохом я мира твою. и вдох я есть и я действую вдох я есть и я действую так как я чувствую И мы откроем поле мантры ОНГ НАМО ГУРУ дев НАМО. Пропоем три раза. И пускай сегодняшний ваш ОНГ будет как ГОНГ. Пропойте очень громко, как будто бы вы по небу своему ударили звуком. Пробудившимся духом. Ударьте так этим ОНГом по своему небу, чтобы вас услышали на небесах, вдох, чтобы начать. Ом... Ом. Ом. Ом hoc Digital. Ом. Вкладываем руки в позицию и мы начинаем. Дышим в своем темпе, выкрываем глаза, чтобы увидеть еще раз, как делать. Посмотрите немножко на себя, на меня, вернее, закройте глаза и продолжайте. Yeah. устойчиво свои ноги на землю, сделайте напряжение живота, подтяните пупок, выровняйте спину, выровняйте шею, вертикальная, как стрела, позиция, двигаются только руки, сильное дыхание, огненное дыхание. Продолжаем. Thank <laughs> you. Продолжайте, делайте. Женщины, делая эту медитацию, очищают канал своего сердца и перестают питать женской энергией те, кто этого не достоин. Ускоряемся. Отсекаем с вами все мыслеформы, ложные мыслеформы, неистинные мыслеформы, техногенные мыслеформы, которые прижились на нашем информационном теле, поле. Все это сейчас отсекается, продолжаем, ускоряемся. А сейчас, дорогие, я вас приглашаю разозлитесь очень сильно на все, что вас достало, на все, что вас уже просто задолбала, выбешивает просто безумие. Разозлитесь на всех, на все. Делайте это просто вот неистовым своим сейчас проживанием того что вы в себе запрещаете или подавляете или думаете что так нельзя можно быть свободным от гнева ярости злобы злорадства разрушительных энергий можно поэтому длитесь и освобождайтесь еще ускоряемся любимый, восстаем, как фениксы, фениксы из пепла просто, неистовыми, станьте неистовыми. В, своей, в своем стремлении к свободе, в своем движении, в своем дыхании сделайте максимум из того, что вы можете сейчас. Не останавливайтесь, не останавливайтесь, не опускайте руки, дышите глубоко, сильно Продолжаем. Последняя минута, не останавливаемся, проходим самый-самый важный отрезок. Перезагружается вся система иммунная, эндокринная, нервная, исцеляется информационное поле, соединяется мир материи и мир духа. Наверху подняли руки наверх, положили над головой на вдохе и на мосты опускаем перед собой. Остановили на уровне сердца. Опускаем руки ниже. И на уровне солнечного сплетения прикладываем левую руку, правую руку к левой, почувствуйте силу пульсации, почувствуйте силу своей личности. Почувствуйте что такое быть живее всем живым. И если вы устали, если вы в печали, если вы привыкли, если вы потеряли связь со смыслом жизни, если вам показалось, Что вы что-то не можете, если вам кажется, что кому-то повезло больше, а вам не хватает сил, делайте эту медитацию, ложите свои руки на солнечное сплетение и чувствуйте снова и снова, как много внутри энергии. И как много внутри силы, и как хочет эта сила жить, творить, созидать и тебя всему миру показать. И весь мир повидать, и мы успокаиваем свое дыхание. И возвращаем руки на сердечный центр. И чувствуем благодарность к своему труду. Ибо сильное сердце есть только там, где крепкий живот. Где мы не заглядываем никому в рот. Где есть связь со всеми ресурсами. Сильное любящее сердце с легкостью сияет, весь мир озаряет, если согрета Личность. Потратьте эту высокую энергию на что-то действительно стоящее. Сегодня, завтра и в ближайшее время обязательно превратите этот фейербол энергии, силы, которая сейчас распаковалась через нас, внутри вас, снаружи вас, на действия. Ничего не бойтесь, ни в чем не сомневайтесь, у вас все получится. Если вы хотите что-то открыть, стартовать, рискнуть, начать у вас будет на все благословение, потому что вы наполнены огненной энергией по самое горлышко и поддержаны пространством, временем и всеми ангелами, которые вас окружают и на счастливую судьбу благословляют. А я благодарю вас, низко кланяюсь каждому за ваше доверие к нашему пространству и жду завтра в утреннее время в 6.00 на коврике будем практиковать йогу, дружить с новой стихией, соединяться со следующей стихией, знакомиться с ней и завтра у нас будет уже завершающая медитация вечером в такое же время. Как сегодня в 19.00. Всех приглашаю. Не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Поделитесь обязательно своими проживаниями, своим опытом этой медитации. Как вы видите, медитации бывают и очень-очень активными, а не только э, релакса релаксационными, успокаивающими и <coughs> тихими. Здесь мы с вами поднимали очень сильные энергии, огненные энергии. Очень ценно мне узнать, как прожили вы этот опыт сегодня. До встречи, всем замечательного вечера и ресурсного настроения. Пока-пока.